Генков, смотри! О! Что это ты тут делаешь? Не могу сейчас сказать! Это сюрприз! Лиза, я же сказал сюрприз! Болейте с нами! Кричите с нами! Свистите с нами! Ведь сегодня финал! Надо! Надо! <связь> надо! Гол! Гол! Гол! Гена пока у тебя поживет, мы у него в комнате ремонт затеяли, придется тебе потесниться, дружок. Это ненадолго. Хе -хе, нет проблем, вдвоем жить веселее. Ух ты, пух ты, мы начинаем новое супер-через-мега-важное СМС-голосование. Тема голосования «Что лучше?» Как меня это бесит. М -м, сладко. Кстати, пчелы любят сладкое его взяла? победила в вокальном конкурсе молодых талантов А когда у меня будет младший братик или сестренка <свист> а когда у меня будет младший братик или сестренка <свист> <свист> еще не скоро.